Человек, который не зависит от окружающих, это человек, у которого мощный ресурс внутри. Он раздает свет, не потребляет энергию, а раздает свет. Задача каждого человека, я убеждена, пока мы живем несчастливо, значит мы потребляем энергию. Потому что она в какой-то момент может прекратиться, и мы находимся в тревоге этого. Что вдруг вот это внешний источник питания... Лавочку прикроют. Да, это у нас на подсознании реально сидит, поэтому есть э, действительно внешние источники. Задача э, сформировать внутренний источник, это опять про поддержку, внутренний источник. Но в какой-то какой период времени мы можем делать это только через внешние источники. Давайте разделим внешние и внутренние. Логику включим. Я женщина, но это э, просто. Но это просто. А внешний источник, это тот источник, который от вас не зависит. Да? Что от вас может не зависеть? Ну, люди, да? э, обстоятельства, которые нас окружают. Э, допустим, музыка может... От... Это тоже внешнее. Вот кто подпитывается через музыку? Молодцы, это внешний источник питания. Почему? Это э, э, э, э, Гакнуло электричество или э, ВКонтакт включил платную опцию через полчаса? Кто заметил эту историю, Вот. Все. И ты едешь в метро такой... А потом тишина, и Я думаешь, что с моей... и сразу тревога такая, что с моим телефоном. А потом смотришь, контакт такой, хотите продолжить, заплатите. Да? Внутри-то есть в этот момент некое расстройство. Это значит, что все, внутренний источник расстроился, не справился. Внутренний источник – это то, что вы несете с собой. Да? Это тело, голос. У кого есть, не у всех есть. Да? Только то, что есть у нас – сознание. Сознание. Да? Поэтому это всякие телесные практики, это медитации и это кто-то через голосовую историю прокачивает себя, да, это вокальные всякие практики. Это то, что мы всегда несем с собой, потому что даже книга – это внешний источник.